Шаги. Делай шаги и получи гиги. Гиги за шаги. Получи гиги. За шаги. Гиги за шаги. Гиги за шаги. Гиги. Получи Гиги. гиги за шаги. Давайте я не окей, но